Всем большой привет, подписчики и интересующиеся новинками, всякими пришедшими на канал. Сейчас хотел вам показать в действии одну полезную штуку, так называемый лайфхак для садоводов и огородников. Посмотрите, как он работает в действии. Это дерево вишня и как раз пришла у нас пора сбора урожая. У меня есть на канале всякие приспособления. И вот это аналогично я увидел конечно в интернете из 5 литровой бутылки. Но она показалась мне в работе неудобная, И я сделал свой вариант этого комбайна, так называемая кибер рука для сбора и облегчения труда садовода с ее помощью очень удобно обирать созревшую ягоду и в ней освобождается самое главное обе руки то есть обе руки у нас задействованы в сборе вишни что из себя представляет этот комбайн это обычная бутылка емкостью 3 литра этого достаточно которая время висит на руке и не так мешает в работе тем более она прозрачная и позволяет очень быстро обирать ягоду и в данном случае вишню можно плоды небольшие при этом вторая рука или опускается подхватывает ветку или тоже участвует в сборе урожая а ягода или плоды вишня падает вот в эту самую бутылку и она не мешает работе при этом существенно ускоряется сбор урожая сейчас расскажу подробно что это из себя представляет устройство или комбайн рука это трехлитровая именно трехлитровая бутылка которая у которой обрезана донышко и вырезана Отверстие для руки, в которое спокойно проходит рука. Вот она, рука заходит в нее. И ягода собирается на дно этой бутылки. То есть не разбивается и не давится. Потом при наборе пересыпается в большую тару. А для того, чтобы не резала у вас вот эта а, кромка, она у меня... А, защищена или на нее надета резина, резина разрезанная пополам. Это кольцо получилось, не кольцо резиновое, которое спокойно наделось вот на эту самую кромку, и она не режет руку, то есть удобно стало. Эта резина применяется в автомобиле «Жигули», или любом другом автомобиле для вакуумной системы опережения зажигания. Шланг этот разрезается, он из силиконовой резины, и надевается на вот это вот отверстие, которое вырезано. Диаметр этого отверстия равен примерно горловине. Это банка трехлитровая, отмечена фломастером, и вырезана вот такой вот комбайн для сбора вишни сливы ягоды любой включая малину ергу смородину вот такое полезное устройство подписывайтесь на канал всего вам доброго